Вот мне интересно, как много вы знаете людей, которые просчитывают факторы риска? Дело в том, что я как-то все больше сталкиваюсь с теми, кто, выходя из квартиры, вдруг обнаруживает, что он забыл телефон, ключи, зонтик, еще какую-то мелочь. Я на самом деле улыбаюсь, когда слышу от людей фразы подобного рода, типа «я не помню, выключила я плиту». То есть, знаете, это, на мой взгляд... Легкомыслие в высшей степени в какой-то Я хотел бы порекомендовать вам учиться И учить своих близких и детей, наверное, в первую очередь Ну, отталкиваясь от себя, понятное дело Искать в своей жизни факторы риска и стремиться их исключать Наверное, предусмотрительный человек Он все-таки как-то... Более обезопасен, что ли, в этой жизни от непредвиденных ситуаций, случаев. Но у такого человека меньше шанс быть сбитым на дороге, если он не посмотрел по сторонам. Понимаете, да? То есть вот в таком формате. Слишком много смертей, как мне кажется. И хорошо еще ладно, если смерть, но ведь люди травмируют себя, остаются инвалидами. Слишком много вот подобного рода разочарований, трагических разочарований происходит именно потому, что люди непредусмотрительные, не учитывают факторы риска. Не будьте такими, берегите себя, подписывайтесь. Всего доброго.